Вот это вот приехал шаттлбасс который возит э, туристов на пляж gbr джумейра бич Резиденс. вот на нем сейчас мы поедем в первый раз мы съездим съездим наверное, на шаттлбассе а потом посмотрим и как пешком добираться на пляж потому что в целом хоть он и очень плотно и очень часто ходит у шаттлбассы на пляж но все-таки интересно как и пешком пройтись и сколько это времени займет до пляжа вот, потому что мы эту гостиницу выбирали из-за того, что она относительно пешей доступности к пляжу Джумейра Бич Резиденс. Почему Jumeira Beach Residence, я тоже это дальше объясню в обзорах, когда я вам покажу пляжи, которые основные пляжи, которые есть в Дубае, которыми пользуются туристы, большинство туристов из бюджетного сегмента. Потому что есть не бюджетные сегменты, и там немножко дела обстоят по-другому. В общем, друзья идем в друзья на часах 12 часов 1 минута мы отправляемся на пляж GBR, джиммера бич Residence. сейчас мы посмотрим сколько составляет время трансфере от гостиницы винхам дубай марина 4 звезды до пляжа gbr значит трансфер ходит на пляж каждые 30 минут это очень очень удобно потому что в других гостиницах трансфер гораздо неудобнее значит единственная перерыв с 12 30 до 14.00 в это время трансфера на пляж нету, поэтому рассчитывайте свое время таким образом, чтобы вам было удобно посещать пляж GBR на трансфере от гостиницы Winkham Дубай Марина 4 звезды. Так, мы приехали, уже выходим из трансфера. Значит, время от гостиницы Винхам Дубай Марина 4 звезды до GBR составило всего лишь 7 минут на шаттлбасе. Это очень удобно, очень быстро. В общем, выходим уже из трансфера и пойдем дальше уже непосредственно на сам пляж. друзья, мы уже находимся на пляже Джипеер. Людей немало, но немного. Здесь достаточно места, чтобы расположиться так, чтобы не сидели на головах у вас другие отдыхающие туристы. Первое впечатление положительное. Мне нравятся. Здесь интересные виды. Значит, вот за, за мною колесо обозрения. Оно еще не готово, но скоро должны его Запустить. Но тем не менее, буквально год назад еще здесь были нефтяные вышки.